Я Вален Мауш, здравствуйте. Сегодняшняя тема товарно-денежные отношения. В той или иной степени мы всегда сталкиваемся с одним и тем же отношением к себе и своим отношением к кому-то. Мы всегда прагматичны, настроены к человеку, которого знаем и которого, с которым знакомимся. Нам всегда от него что-то нужно и, естественно, ему от нас. Это я называю товарно-денежными отношениями. По сути, духовная составляющая в отношениях между людьми практически вымерла. Нам всегда нужно что-то от человека. Ему нужно что-то втюхать, как говорят, что-то у него приобрести, выдурить, либо что-то на что-то обменять. Эти товарно-денежные отношения нас зашли настолько далеко, что мы уже потерялись в товарах и услугах. Денная ночь нам мы думаем лишь о том, что-то приобрести, что-то украсть, что-то выменить, либо что-то, как говорят торговцы, сплавить или избавить свое. Обратите внимание на свои отношения с родными и близкими вам людьми, с друзьями, с товарищами, со служивцами, соседями, даже порой с незнакомыми людьми. В голове у нас программа максимум. Что-то получить что-то приобрести, либо что-то продать. Мы выходим на улицу, голодным взглядом стреляем по сторонам, что-то еще, либо желая продать свое, либо на что-то обменять. Идем в магазины за продуктами, идем в супермаркеты, приобретая какие-то вещи, что-то постоянно подыскиваем. То же самое копошимся в своих жилищах, что-то меняем, что-то выносим на мусор, выставляем интернет-магазины, меняем, звоним что-то ищем, мы целый день, как нам кажется, «пашем», в кавычках, но на самом деле мы торгаши, мы торгуем. И днем, и ночью мы занимаемся самым безобразным действительно делом. Мы только торгуем. Мы почти не общаемся на какие-нибудь пространные темы, не говорим о философии, политике, науке, музыке, образовании. Мы всегда что-то ищем, либо что-то продаем. Общаясь с любым человеком, обратите внимание, через несколько секунд, куда зайдет ваш разговор. Обязательно о том, что что-то, кто-то где-то купил, какую-то видел новую вещь, хочет ее взять. Кто-то чем-то перед вами обязательно похвастаться, а иначе зачем он эту вещь приобретает? Конечно же, хвастаться. Вы увидели, зацепились, замкнулись, обиделись, потому что начали завидовать, и начинаете копить деньги. Либо в этой зависти и злобе к тому человеку, который показал вам этот предмет, вы уже проникли с желанием утащить эту вещь тем или иным способом. И неважно, вы хотите эту вещь купить, украсть, либо просто завидуйте. Вот вам на лицо доказательство того, что наши отношения стали материальными, товарно-денежными. Мы торгуем. Нечего этого стесняться. Пора в этом признаться. Мы торгаши. Нам грошится на базарный день, поскольку мы стоим не больше лунного гроша. Мы лишь продаем и покупаем, меняем, крадем, завидуем. Вся наша жизнь сводится к одному – купи, продай. Вся наша жизнь сводится к одному. Мы дорожим цацками, которыми забиты наши дома и жилища. Иногда стараемся от них избавиться таким же глупым и наивным и отравленным материальным миром людям, которые жаждут получить то, что имеем мы во всех сферах жизнедеятельности, на всех уровнях социальных ступеней, везде одни и те же товарные отношения. Продаем, покупаем, крадем, воруем, ждем, собираем. Ничего не меняется, ничего никогда не изменится. Изменится лишь тогда, когда обратитесь к самому себе с единственным вопросом – зачем? Но потом появится второй вопрос. А когда жить, если всю жизнь торговать, менять и продавать? На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.